погоне с ДТП. Пьяного лихача задержали полицейские в Тбилисском районе. Нарушителем оказался 30-летний житель Армавира, на него составлено 6 административных протоколов. Водитель отечественной легковушки не остановился по требованию автоинспекторов и попытался скрыться. Сотрудники Краснодарской спецроты ДПС запросили помощь у коллег из Тбилисской и стали преследовать нарушителя, который помчался в сторону Кропоткина. После нескольких опасных маневров, Гранта вылетела с дороги и перевернулась. Полицейские задержали находившегося за рулем 30-летнего жителя Армавира. Мужчина, предположительно, был пьян. Серьезных травм он не получил, а двоим его пассажирам потребовалась помощь медиков. Как уточнили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю, на лихача, который может остаться без водительского удостоверения, составили 6 административных протоколов. Он заплатит крупный штраф.